Здравствуйте, дамы и господа, и добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы рассмотрим лучших героев среди магов, поддержки и танков. После просмотра этого ролика вы узнаете, кого купить в Mobile Legends среди этих классов, чтобы быстро поднять рейтинг и, собственно, не выкинуть деньги на ветер. Также увидите лучший выбор эмблем, боевых заклинаний и предметов на этих героев, и с вашего позволения я начну. Хоть маги и самая сложная и слабая роль, играть ими интересно как раз таки из-за сложности геймплея. И сейчас я объясню почему. Убийцы забирают синий баф, они очень зависимы от успешных гангов, они не могут забирать в соло лорда, но вот за что их любят, так это за массовые скиллы, позволяющие выигрывать замесы. Топ магов открывает один из самых сложных героев игры. Герой, который всегда готов к проливным дождям и летней жаре. Кагура получила все. Эскейп со встроенным очищением, бурст, урон массовый урон с контролем, щиты и хороший дуэль потенциал. Единственный минус это высокий порог вхождения и Кагура залетает в топ 5 зонта и ньянь. Далее два места топа занимают любители противоположностей. Первая из них это Люнокс, которая хорошо чувствует себя как при свете дня, так и во тьме ночной. Этот сбалансированный герой очень хорошо показывающий себя при игре от преимущества и чуть похуже в глухой обороне. Ее опции похожие на кагуры за исключением массового контроля, что компенсируется полной неуязвимостью. Но все такой же высокий порог вхождения позволяет ей в правильных руках тащить уже слитые катки так же легко, как сливать уже выигранные игры в плохих руках. Свет и тьма все-таки. И хотя она больше полагается на автоатаки, Люнокс является одним из самых сильных магов. Сохожая с принципами Люнок, слои также олицетворяет в себе силу противоположностей добра и зла. Опять инь-янь. Судя по всему, у разрабов закончились идеи, но одно мы знаем точно. Лаи служит реальным примером того, что противоположности притягиваются. Бронзовый призер топа хоть и сложен в освоении, но не так как предыдущие два. Поняв принцип работы пассивки, можно керрить любой скирмиш или тимфайт. Единственный минус – это отсутствие вменяемого эскейпа, кроме ульты с зимним жезлом. Большим Плюсом этого героя является то, что лаи не слишком зависим от предметов, что подразумевает покупку защитных предметов последними двумя слотами. Вкупе со щитами от пассивки и увеличением скорости бега делает ее очень живучей даже в дуэлях с убийцами. Но в последнее время ее все чаще банят. Этот персонаж был создан для командной игры и телепорт команды для засады могут выиграть вам игру в равной степени, как и слить ее. В общем, используйте ульту с умом. А вот для чей ульты многого ума не надо, так это у фаши. В отличие от предыдущих магов этого топа, фаша проста в освоении, что является ее главным плюсом. Эта ворона может как накаркать поражение, так и затащить в соло. Фаша имеет хороший урон, контроль и AUE демедж на огромном расстоянии, что делает ее сейфовым пиком, который подойдет в любой ситуации. Этот черный птеродактиль может как убежать, так и догнать, чем делает ее незаменимой при ганге. Явным минусом является то, что она обычно кастает ульту вдалеке от союзников, оставаясь неподвижной и сосредоточенной на убийстве цели вдалеке от нее. И естественно в этот момент прямо руки убийца будет убивать ее, как только она раскроется в ульте. А топ-1 получает маг, разработчик которого вдохновился играми из серии Tower Defense. Этот маг, в отличие от других, может также хорошо пушить, как и наносить магический урон и держать область, например, лорда или черепаху, что делает Заска нереально полезным даже без гангов на другие линии. Что не характерно для магов. А его уникальный геймплей позволяет ему быть в середине замеса, оставаясь невредимым. Но так как никто не хочет иметь дело с его турелью, его нередко банят на высоком рейтинге. Единственные два Минуса это отсутствие эскейпа до четвертого левела и медленные косты. И мы плавно переходим к поддержке этот класс, который никто не любит, потому что приходится отдавать инициативу в чужие руки. Но лично мне он по душе, правда, если напарник не полный болванчик. Не будем долго тянуть, и пятую строчку занимает Эстес. И только потому, что на высоком рейтинге его контрят антихилом со всех сторон, но если в вашей команде в замесе никто не умер, то со следующей волной крипов ваша команда будет уже фуловая благодаря эстасу. Хотя времена эльфов уже прошли, этот ушастик работает намного быстрее, чем скорая помощь в странице. СНГ. Отсутствие эскейпа делает его командным персонажем, который нуждается в защите, что не всегда возможно. Простота этого героя компенсирует все его минусы, ведь единственное сложное в эстасе – это его позиционирование. Четвертое место поддержки занимает клон Вена, и новый симбиот Ангела делает многих героев бессмертными благодаря бонусам ульты. Стоит заметить, что в начале игры ее набор умений позволяет ей изрядно досаждать врагам, а также помогать союзникам своим лечением. Против хороших связок героев с Ангелой максимально некомфортно играть, хотя сама по себе она не способна тащить игру. В слаженном примейде же эта тенденция меняется. От героев, которого вселилась Ангела, очень тяжело убежать, а зафокусить в замесе и подавно. Под конец в игре чувствуется явная просадка по урону и щит уже не так полезен как раньше, так что затягивать в глубокий лейт самгела не рекомендуется. А бронзу бронзотопа занимает герой, играя против которого складывается ощущение дежавю, потому что за один замес этого героя и его союзников можно убить пять раз. И Фарамис, ультующий посреди замеса, не проигрывает своей противности Заску, неплохой контроль и хороший урон в конце игры. А также быстрое воскрешение не только от ульты делают его одним из самых ненавистных героев поддержки, хороший контроль области, например яму лорда и отхил. А вот что плохо, так это то, что его набор умений обязывает его быть в авангарде для этого есть ульт справедливости ради можно сказать что герой хорош в любой стадии игры а серебро же забирает героя, которого ненавидят все стрелки. Скачок и ульт которого приравнивается к смерти. Кая, выбирающая правильные цели для ульты, может вытащить любой замес, нейтрализуя главную угрозу команды. Хороший урон и выживаемость на протяжении всей игры обеспечивают комфортную игру на этом герое, который сбалансирован во всем. Средний урон, средняя живучесть и средняя мобильность. Серьезно, ее нельзя назвать мастером в чем-то. Но, если бы с такой ультой она была бы еще, допустим, мега дамажной, то имела бы бан в ста процентах игр. Золото же забирает мелкая сова Диги, но не позволяйте внешнему виду недооценивать его, ведь его ульта дает массовую защиту от любого контроля ему и его союзникам, что спасает бэклайн, тем самым не давая шанс зафокусить важные цели. Хороший вейвклир и защита стратегических позиций. При помощи заводных игрушек делает его полезным везде, а попав во вражеского убийцу контролем, пресекает любые попытки попасть в бэклайн. Герой хорош во всех стадиях игры, но в лете ощущается отсутствие урона. Но на этом героя правильно пользоваться пассивкой после смерти умеет немногие, что делает его кормушкой в плохих руках. Теперь же поговорим о роли, которую все пытаются избегать в ранговых играх. Оставляя на ласт пике, хотя танками не любят играть, без них крайне тяжело выигрывать игры. Опыт показывает, что легче выиграть игру без любой другой роли, а также отдельные танки выигрывают игры в соло, выбирая правильные цели для контроля. Итак, начнем с них. Танк поддержки Minotaur. Занимает пятое место топа, хотя его эскейп и щиты не сравнятся с другими танками. Посредственный захил, но простота его контроля это то, что делает его хорошим и простым танком. Гопота играет в основном на нем, ведь его главная фишка это бычить в любой непонятной ситуации. Явных минусов у него нет, простой и хороший танк для любого пика. Следом еще один танк поддержки, который дает щит своим союзникам, а также может словить вражеские проджектайлы, а именно способности направленные по траектории кладите и отбить их обратно. Есть одиночные массовые контроли, и хоть и ульт лолиты можно сбить, она вам не та самая лолита, и хотя она лучше всего показывает себя от игре в защите, все равно по праву занимает четвертое место. А вот кто хорош в любых ситуациях, так это Хилос, и этот кентавр на максималках забегает с в топ 3. На проблемах с маной его минуса заканчиваются, а вот плюсы это огромное количество хп, его контроль, чистый урон. Он хорош при отступлении и хорош в инициации при наступлении. Чистый урон хорошо помогает в дуэлях, в общем это хороший пик, который почти не банит. И да-да, он жирный даже для своей роли. А вот кого банят много и часто, так это Атласа. И совсем не за его грозный вид, а за то, что если он зацепит всю вражескую команду и любой союзный герой с массовой ультой будет рядом, это может перевернуть игру даже с отставания более чем в 10 тысяч. Куча контроля, иммунитет к вражескому контролю на эскепе или инициации, вот что ждет вас на игре за Атласа. Герой был создан, чтобы переворачивать проигрышные игры и доминировать выигранных. Хорош во всех стадиях игры и подходит в любой пик. И хотя Атласа можно было бы поставить в топ-1, его брат по исполнению Хуфра занимает топ-1, отодвигая Атласа ультой на второе место. С улыбкой Джокера на своей аватарке он имеет почти все то же самое, что и у Атласа, но его инициация более внезапная, за что он и получает первое место. По истории этот тиран и этот герой полностью оправдывает свою историю, хоть и получил мер в последних патчах, своей изюминки он никак не потерял. Иммунитет контролю он поменял на то, чтобы контрить любые вражеские попытки хрупких целей сбежать, а союзники чувствуют себя как заканчивая каменной стеной. Ведь хуфра не пропустит никого через себя. И если вам этого всего мало, то он еще и наносит приличный урон для танка, что делает его самым универсальным героем на сегодняшний день. У топ-1 и топ-2 танка этого топа только один минус, и это высокая вероятность бана. Спасибо, что досмотрели ролик до конца, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и этим вы поспособствуете выходу новых видео и поможете с развитием канала. А я с вами прощаюсь, и всем прямых рук, адекватных тимметов и побольше фрагов.